иконы Божией Матери. Всякий раз, когда мы совершаем празднование в честь Пресвятой Богородицы, Церковь являет, исповедует абсолютную любовь Божию, обращенную к Его чаду. Любовь до конца, до смерти креста, ибо Матерь Божия было стать Матерью Той, Того, Кто возлюбил мир, Кто пришел на землю, Творец Мира, чтобы спасти мир от власти греха и смерти. И поэтому мы любим Матерь Божию, мы чтим Ее память, мы молимся Ей, обращаемся к Ней, верим, что Она наша податрица даже заступница, что она представительница пред Господом. И множество икон, написанных в ее честь, напоминают нам вот об этой великой любви. Любви, которую явила каждому из нас, Пресвятая Дева. Любви к нам и недостойны, Любви, которая не может умереть, не может исчезнуть. Любви, которая царствует, которая и является тем, на чем наш мир стоит, вся Вселенная стоит. И в то же время память, празднованная в честь иконы Божьей Матери, каждый раз это есть какая-то история, история молитвы Божьей Матери за нас, ее предстательство ее годатство какой-то определенный период времени, определенных событий. И вот сегодня мы вспоминаем ходатайство Божьей Матери за нашу державу, за наше Отечество, за нашу Церковь. Очень трудный период исторический, так называемого Сумфтного времени, Конец 16-го, начало 17 века, когда по грехам с кем Бог упустил нашествие нашу страну оккупантов, поляков, льтовцев, которые захватили власть, которые заняли Москву, которые грабили, убивали, совершали бесчинство по городам и весим нашей русской земли. И вот тогда уже, казалось бы, были сочтены дни и России и Церкви православной. Но по молитвам Божьей Матери собрался народ православный. Стали организовываться ополчения в разных городах, страны нашей. И эти ополчения пошли на Москву и изгнали поляков из столицы. И вот ополчение Казанское принесло икону, чудотворную икону, Казанскую икону Божией Матери. Эта икона была принесена в Москву. 1611 году, во второй половине этого года, и вместе с ней полки ополчения э, бились с поляками вдвоем Гетину Харкевичем и освободили Новодевич монастырь. Потом эта икона была внесена в Ярославу. Туда в Ярославу прибыло ополчение из Нижнего Новгорода, ополчение мина и пожарства. И вот икона эта Казанская стала полковой иконой этого ополчения. И вновь была принесена в Москву весной 1612 года. А затем она была помещена в лене из храмом московских. И потом перед ней молились люди русские, православные, прося у Божьей Матери за чтобы она помогла им, совершить то, что нужно было совершить, изгнать оккупантов из столицы. И вот 22 октября, по второму стилю, поляки были изгнаны из Китая города, и этот день считается днем, когда особым образом мы прославляем Божью мать когда мы молимся ей или иконой ее казанства. И впоследствии, в 30-х годах 17 -го века, был построен храм на Красной площади, в тень Казацкой иконы Божьей Матери, построен был на средства э, князя Пожарского, и в этом храме была помещена икона Казанской иконы Божьей Матери. Ну, храм-то был снесен, в 20-е годы 20, -го, 20 -го века был снесен, но потом был вновь установлен, и сейчас действующий э, на Красной площади, напротив э, Никольских ворот, Никольской башни. Вот такое событие вспоминаемо. И сегодня еще день э, государственного праздник, день народного единства. Вот э, обычно, когда мы говорим о тех или иных церковных праздниках, мы говорим о их ивангельском основании, мы говорим о их смысле духовном. Но очень часто вот и такие чисто церковные, казалось бы, праздники, они распространяются и на всю нашу жизнь, и на историю, и на терянные события, как даже политической жизни, которая происходит у нас, в нашей стране. Так бывают самые тяжелые периоды, самые ответственные значит период нашей истории. Вот и услуга времени тому примерно. И сейчас тоже очень тяжелый период нашей истории. Мы все прекрасно сами понимаем. И можем узнать такой простой вопрос. Есть ли сейчас то единство, которое празднуем мы? И как бы об этом размышляем эти дни? Но, наверное, можно сказать, что нет увы, такого единства народного сейчас нет. Я не буду распространяться подробно по этому поводу. Все вы это все прекрасно понимаете. Но мне хотелось заметить вот что. Источник этого единства. Где этот источник? Где его искать? Кто может подать нам подлинное единство? Ведь все мы разные. У всех у нас разное воспитание, разное образование. Разное э, отношение к тем или иным событиям. И многое, очень многое нашей жизни нас разделяет. На самом деле, соединить нас по-настоящему может только Бог. Он, наш Отец, мы называем Его Отцом, называем себя братьями и сестрами, потому что у нас есть Единый Отец, а значит, именно от Него обретается это единство. Он – источник единства. Да будут все едины, как говорится Господь в своей священческой молитве, перед крестными страданиями Своими, да будут все едины, очень, как я в тебе и ты во мне. Значит, подлинное единство подается от Бога. Но каково это единство? Как его обрести? Это единство свыше. Как его обрести? Но нам иногда кажется, что оно обретается просто чисто количеством. И часто мы как бы так и э, думаем больше всего о количестве, о числе построенных храмов, о числе э, участников тех или иных крестных ходов, о длине очереди, которая стоит э, к той иной святыне, когда приводится к этой святыне, в какой-то храм. И вот, казалось бы, явный показатель единства. На самом деле. Мы понимаем, что это не так. И события в последних месяцев показывают, что это совсем не так. А как же прообрести это иск? И вот здесь нам нужно, наверное, помнить, что на самом деле христианство. Это вера как бы эксклюзивная. Она не обращена к толпе, она обращена каждому человеку к сердцу каждого человека. И она требует от каждого из нас труда, усилий, внутреннего стремления сердца, потому что она возвышает, поднимает нас над нашим обычным, как бы естественным пониманием вещей. У вас должны быть те же чувства, что и во Христе Иисусе. Эти слова мы слышали сегодня, слова апостола Павла. И в этих словах все. Вот кто такой христианин? Тот, у кого чувства нет, такие же, как у христа Иисуса. А как это, это объяснить? А какие чувства у христа Иисуса? И дальше говорится, апостол Павел говорит, он сменил себя даже до смерти и смерти креста. Вот с чего начинается христианство. Не с торжества. Нам иногда кажется, что вот мы должны э, как бы все сделано для того, чтобы христианство восторжествовало в этом мире. Но мы знаем, что оно не восторжествует по-настоящему. Что христианство не ждет э, такая всемирная историческая победа. Потому что что это значит? Значит, будет построено Царство Божье на земле? Но нет, оно не построится никогда. Не об этом говорит Господь. Царство Небесное внутри вас. Вот с чего он начинается. Оно в наших сердцах, нашего сердца начинается. А это уже нельзя э, размножить как Кто-то принял, а кто-то и не, не захотел принять. Кто-то не захотел отказаться от своих амбиций, от своего я. Кто-то не захотел переступить через свою горды, через свои какие-то права, которые, конечно же, не захотел услышать другого человека. Не захотел э, уступить другому человеку. То есть такие простые вещи, да? Не до смерти смириться, а хотя бы немножечко смириться. Не захотел. И значит, когда и христианства здесь нет никакого. Вот и остаются отношения по справедливости. Ты мне, я тебе. Ты мне сделал, я тебе сделал добро. Я жду, чтобы ты мне тоже сделал добро. Если не делаешь мне добро, я на тебя обижаюсь. И не стоит с тобой общаться. Если ты мне сделал зло, то и я тебе тоже должен сделать зло, чтобы было все поздно. Вот такие понятные отношения по справедливости. Ветхозаветные отношения. В лучшем случае, завет. Христианство на другом. Вы же понимаете, что оно возвышает нас, поднимает нас такими естественными отношениями справедливости, оно выше, оно, Христос хочет нас поднять, вот хотим мы подняться. Каждый из нас вот, он сам себе ответить на этот вопрос. И вот э, тогда и с этого и начинается христианство. Слово Божие обращено каждому из нас, но святых ведь не очень много в истории Церкви. И э, как показывает опыт, быть рядом со святым, ну, вот так говорили люди, которые находились рядом со святыми, которые пребывали вместе с ними, жили рядом с ними, общались с ними. Не так-то просто быть рядом со святыми. Почему? Потому что это такая высочайшая нравственная плава, высочайшая духовная плава. И находясь рядом с ними нужно ну, как-то хотя бы соответствовать. Это так трудно. Говорю, вот трудно, но это не есть христианство. Поэтому я и сказал вначале, что это такая эксклюзивная вера, то есть она не, не, не народная, не языческая. Слово «язык», слово «язык» в на, русский «народ», вот народная, то есть такая всеобщая. Христианство – это не всеобщее, вера, а это слово Евангелие, обращенное в сердце каждого человека. Христос ожидает отклика каждого человека, если Каждый откликнется ему хотя бы в малой степени на его призыв, на его слово. Вот с этого и начинается тогда подлинное настоящее единство. И вот об этом э, мы молимся сегодня. О том, чтобы за разными внешними единствами, которым призывают нас сейчас, очень многому соблазниться на этих призывах, нам нужно э, не за ними, чтобы нам не э, потерять подлинное, настоящее, единственное слышание, которое подается каждому из нас Господу. Ответный Бог, каждому из нас нужно стараться услышать Бог с обращенный к нам, и откликнуться Ему всей своей жизни. Аминь. Благословение Господне на вас, Бога, в всегда мы не пристал, и вовекове